всем привет дорогие друзья у нас раздача от мета уфа проводит свой airdrop за выполнение простых действий начисляют 5000 токенов которые можно вывести сразу на кошелек вывод 72 часа переходим по ссылке в описании на сайт коннектим кошелек metamask сеть binance smart chain дальше во вкладку join airdrop переходим и нажимаем на ссылку бота. Открываем телеграмм, жмем Join Airdrop, подписываемся на два телеграмм, посмотрите какое количество людей у них уже. И подпишитесь на один из этих телеграммов. Их здесь 4 максималка людей 200 тысяч участников. Вот выберите последний, здесь есть места, я сюда присоединился. После этого указываем ваш юзерный Telegram символ собака. Переходим в твиттер подписываемся. Делаем ретвит этого поста со своим комментарием вверху и внизу. С тегами вот этими тремя. Плюс теги трех друзей. Я добавил пять. После на партнерский твиттер подписка. Обычный ретвит. И что-нибудь оставьте в комментарии. Ссылку на ретвит из их твиттера вводим сюда боту в ответы. Дальше нажимаем Jet Code, копируем код, вставляем здесь на сайте, подтверждаем, у вас появляется 5000 монет. Жмем клим, все, комиссию платить не нужно. Дроп легкий. Похож на мета Кингс, может быть будет удачнее, чем там. Монету в том слили очень быстро. Здесь возможно сделают все иначе. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.